Казанский федеральный университет развивает сотрудничество с Татнефтью и другими компаниями в области добычи и подземной переработки сверхвязкой нефти. Научные группы САЕ и нефть разрабатывают методы повышения нефтеодачи для нескольких выбранных месторождений. Такие работы крайне важны для разработки остаточной нефти в Ромашкинском месторождении. Вот У нас Ромашкинское месторождение нефти. Татнефть его зарабатывают уже много лет, более 75 лет.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 Ученые КФУ разрабатывают методы увеличения добычи этих остаточных легкодобываемых запасов, которые сегодня оцениваются в 2-3 миллиарда тонн. Для тракт нефти мы создаем вот такую систему. Это система, в которой искусственный интеллект используется, нейронные сети. То есть самые современные такие вот сквозные технологии используются для того, чтобы обрабатывать большой объем данных, перспективные очень, разработки, которые, я думаю, вот в 2020-2021 годах значит, они дадут нам результаты, которые, ну, я думаю, что они будут... Такие очень интересные, очень важные для народного хозяйства и в научном смысле тоже. Место рождения уже несколько десятилетий служит настоящим полигоном для испытания многих новейших технологий и передовой техники в области разведки недр, проходки скважин и нефтедобычи, которые нашли широкое применение не только на промыслах Татнефти, но и в масштабах всей страны и за ее пределами. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.